всем привет друзья сегодня хотелось бы поговорить о подаче с обратным вращением эта подача очень распространена в настольном теннисе она актуальна в данный момент времени можно сказать популярна ее существует очень много разновидностей это может быть подача с плоско нижним вращением может быть с нижним вращением с боковым вращением то есть достаточно много вариаций и также по длиннее, Может быть она короткая, может быть средняя, может быть длинная, может быть быстрая. Очень много вариаций. Сегодня я бы хотел более подробно остановиться об обратной подаче с нижним вращением, которая будет подаваться в правый угол соперника. То есть мы будем исходить из того, что наш соперник правша и для него мы будем подавать обратную подачу с нижним вращением в правый угол. Она крайне неудобна для соперника и после этой подачи можно грамотно начать атаку. Хотелось бы более подробно остановиться на этом и разобрать, как и что делать. Итак, приступим. Итак, приступим к детальному разбору подачи с обратным вращением. Чтобы ее выполнить, как ни странно, нам нужен мяч и ракетка, ну и, конечно, навыки движение а, кисти должно быть следующим образом. Оно а, отличается от стандартной там, подачи с боковым вращением, либо с нижним, там, либо с плоским. То есть кисть у вас как бы двигается в обратном направлении. Вот такое движение должно быть а, и <связь> обратите внимание на мой локоть, он как бы выходит чуть вверх. То есть а, и чтобы подать подачу в правый угол, необходимо стать чуть ближе к центру стола. Особенно для начинающих это очень эффективно. Также сам я стою в центре, чтобы было удобно исполнять эту подачу. То есть вы должны сперва посмотреть в ту зону, в которую вы хотите подавать подачу, мысленно ее выполнить и затем уже подавать. То есть обратите внимание, отводится локоть, отводится кисть, и проводится по мячу, то есть это выглядит следующим образом. хотелось обратить внимание а, в конце то есть а, движение кисти при подаче с обратным вращением должно быть максимально резким а, то есть чем резче у вас будет движение кисти а, тем а, сильнее будет вращение у мяча и также по а, движению ракетки то есть если у вас она двигается а, в горизонтальной проекции да, если смотреть сбоку то мяч будет с нижним вращением то есть Таким образом, если же у вас кисть будет немножко под углом подходить к мячу, то мяч уже будет немножко с боковым вращением, то есть вы должны это понимать при подаче соперника, то есть если вы подаете подачу немного с боковым вращением, то вы можете ждать, что соперник вам может скинуть. Если же вы подачу подаете хорошим нижним вращением, то соперник навряд ли вам сделает скидку. Он либо там оставит коротко, либо подрежет длинно, и вы уже можете активно начинать. На сегодня все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, и вы всегда будете в курсе спортивных событий. Всем пока. На связи был Кузнецов Никита.